Шайди, ты лучше лучший сборник уровней? Соник Дженерейшнс? Да. Наверное, в дыру упал. Какую дыру? О, господи! Что это? Дыра. да, я вижу, откуда она взялась. Ну, я проснулся утром. А тут дыра. Что будешь с этим делать? Я постил на нее коврик. Да, он упал в дыру. Может, в полицию позвонить? Да, я звонил в полицию, ага. Ладно, где они? Они в дыре. Где твоя девушка? Шед, где твоя девушка? На работе. О, эх. А где работает? В дыре. Боже! Насколько она глубока вообще? Это моя любимая кружка. И теперь она в дыре. Шеди, ты вообще знаешь, что это? Мы можем предположить, что это межпространственная червоточина. И... Или врата в ат. Шеди. Шеди. Эй, заров, я взял похавать. Женя, прошу быть серьезней. Что это было? Житель дыры. Откуда он взялся? Да, дыра, конечно. Чурак, почему ты так спокоен? Хаос на улице меня беспокоит больше. Какой еще хаос? этот. А, вот же он. О, черт.